Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Буквально на днях я сыграл тренировочный матч с кандидатом в мастера из города Мурманск Артемом Гагариновым. Ну и сегодня хочу с вами поделиться идеями, которые были в партиях или которые были обнаружены мною при анализе. В первой партии Артём играл белыми. CB4, FG5, b 5 GH4 dc3, d5. Обязательные ходы. Вот такая же жеребьевка дебюта нам выпала. У ну, белых, естественно, играют a 4 С идеей сыграть cd4 и разменяться назад. И у них будет более приятная позиция. В партии я сыграл e d6. Но более сильный план игры за черных играть gf6. Теперь, после размена, черным надо точно ответить bc5. И у них есть достаточная контр игра. Например, на ход bc3. Мы уже играем cb4. Затем уходим рано или поздно на поле А3 и начинаем окружать позицию белых. Здесь примерно равное положение. В партии же я сыграл пассивно. ЕД6. Белые разменялись назад, и я мог попасть в проигранное положение. Смотрите, я делаю вроде бы такие обычные ходы, но тем не менее, неминуемо они ведут к поражению. ЖФ6. Бц3 BC3. И белые и черные развивают свои сильные левые фланги. Я играю FG5 с идеей сыграть GF4 и также разменяться назад и уравнять позицию. Артем препятствует размену, играет GF4. Ну и я продолжаю развивать свой сильный левый фланг, HG7. Белые играют AB2, также продолжают развиваться. И кроме того ставят несложную ловушку. На ход GF6 они уже проводят удар FG3. И попадают на преддамочное поле с выигрышем. Я эту ловушку увидел и сыграл bc5. Белые нападают cd4. И снова стоит эта ловушка. Снова нельзя играть gf6. Из-за того же самого удара fg3. И белые выигрывают. Я это увидел, поэтому в партии сыграл fg7. Белый играет БЦ3. Ну и по... здесь уже на самом деле положение черных проигранное. Я сыграл сб 4 Артем загоняет меня на фланг. После хода cd 4 надо играть b 3 Ну и все. эта позиция проигранная. Утешает лишь одно, что точно так же э, проиграл э, московский гроссмейстер, чемпион СССР, чемпион мира Александр Кандауров. Э, также московскому гроссмейстеру. Чемпиону мира, чемпиону СССР Александру Шварцману в 1987 году. У белых выигрыш. Можно играть либо dc3, либо hg3. Тут без разницы. Все равно белым надо идти на самозажим своего э, правого фланга. Теперь на ход gf6. Белые играют dc3. Ну и черным надо жертвовать шашку. b7 уже играть не вариант, позиция черных полностью зажмется. Надо их жертвовать шашку сильнейшее сопротивление играть ед 6 Белые играют cd4. То есть видите, не дают э, сыграть d5. Из-за того, что они разменяются, ну и шашка у белых э, лишняя сохраняется. Это положение за черных проигранное. Поэтому после CD4 приходится меняться назад. Белые играют b7. Ну и на сильнейший ход ЕФ6 играют ЕД2. Черным надо играть ФЕ5, лучшего не видно. Ну и на ход dc 3 играть ДЕ7. Здесь белые могут провести красивую комбинацию. Давайте разверну позицию за белых, чтобы вам было удобнее найти комбинацию. Попытайтесь найти решение. Белые начинают и выигрывают. Довольно-таки красиво. ЕД4 нападаем, приходится закрываться. ЕФ6. Тогда проводим комбинацию. ФЕ3 отдаем одну шашку. Затем СД2 отдаем вторую шашку. Затем cb 4 отдаем третью шашку. И затем красиво снимаем три шашки соперника. Черные бьют шашку. И затем еще добиваем черных ударом на поле Е7. Еще снимаем три шашки. Вот такой, такая красивая комбинация была в распоряжении Артема. Но Артем, к моему счастью... Не заметил ход DC. Он в этой позиции разменялся. DC5. И в партии мне удалось защититься. В следующей партии белыми играл уже я. Нам выпала следующая жеребьевка G4, BC5. CD4 FE5. И в этой позиции белые бьют на B6. Обязательные ходы. Ну, естественно, Артем бьет на c 5 Лучшее продолжение. На 5 бить пассивно. Ну, здесь я сломал голову, думаю, куда же ходить, как получить игру. В, партии, э, в первой партии Артем играл белыми, он сыграл ЕД4. Ну, и там все-таки у белых пассивная позиция. а Мне хочу, хотелось получить какую-то игру за белых. И все-таки мне удалось найти интересный план. Я играю hg 3 Черные вроде бы ставят кол ЕФ4. Ну, и после всех разменов позиция э, черных кажется приятнее. Действительно, это так, но... Белые через несколько ходов найдут контр-игру. Смотрите, bc 3 cd 6 Просто и белые, и черные начинают развивать свои сильные левые фланги. cb 4 gf 6 ab 2 h 7 BC, 3 fe 5 Вроде бы черные заняли центр, но преимущества особого не видно. То есть после ДЕ3 размена уже белые начинают диктовать игру. В Артем выбирал между, между GF6 и GH6. Ну, после GH6, кстати, позиция черных тоже довольно-таки неприятная. Я мог разменяться ED4. Ну и после FE7 здесь можно сыграть, ну, допустим, даже ED2 и BC5. С более приятной позиция. И здесь черным надо еще аккуратно защищаться. Но, тем не менее, ничья есть. В партии Артем предпочел сыграть GF6. Мне, кстати, казалось во время партии, что gf6 все-таки ведет к ничей. Действительно это так, но у белых уже гораздо лучшая позиция. Смотрите, играем fg3, ну и на ход bc7 играем ef2. То есть поставили уже ловушку. На ход fg7 мы проведем комбинацию. Сыграем hg5, затем ed4 и попадем в дамки. Несложная комбинация, естественно, Артем ее увидел. И сыграл cb 6 На самом деле этот ход уже, как выясняется, быстро проигрывает. Нападаем B5. Ну и как бы черные не играли, белые все равно проводят вот эту комбинацию. В партии Артем сыграл DC7. И я провел разгромную комбинацию. Играю HG5, затем ED4. Ну и белые легко побеждают. Также видите, нельзя было играть FG7. То есть, куда бы белые, черные не побили вперед или назад, снова проходит эта комбинация. То есть, отдаем шашку, затем играем ЕД4 и побеждаем. А все-таки ничья в этой позиции еще была. Давайте разверну. Чтобы вам было удобнее видеть, попробуйте найти ничью за черных. Поставьте видео на паузу. Черным надо было для достижения ничьей пожертвовать шашку CD4 и сыграть FG7. Ну и несмотря на отсутствие шашки, в принципе, позиция черных нормальная. Белым здесь уже самим надо быть аккуратными. Надо играть именно CB6. Все остальные ходы уже ведут в более приятной позиции у черных. А вот здесь белые еще могут побороться за преимущество. И затем играют FE3. Здесь за черных надо быть также аккуратными. Попробуйте найти все-таки ничью за черных. Проигрывает ход GH6. Белые играют GH2. Не дают пошевелиться на левом фланге черным. Ну и после единственного хода DC7 уже белые играют ED4. То есть с идеей сыграть DC5 и CB6. Поэтому черным приходится играть CB6. Лучшего не видно. Тогда белые играют GF4 и меняются вперед. У черных единственный ход. BC5. Но ну, после CD4 уже приходится жертвовать шашку. HG5. И играть d DE5. Белые здесь легко побеждают. Играть CD6. Надо отходить. EF4. Ну и на ход B5. EFE3. Белые уже нападают. CB6. Надо отходить. Не играть B7. Ну и как бы черные тут не играли. ED2 или EF2. Из разницы. Ставим дамку. Приходится закрываться. Ну здесь как угодно можно выиграть. Мне кажется проще всего провести вторую дамку. И постепенно белые отъедают вот этот обжорный ряд черных и побеждают. То есть видите, друзья, как раз в эндшпиле, то есть в окончаниях партии, э, выгоднее располагать свои шашки как раз на бортах, а не в центре. Это яркое подтверждение этого правила. Но тем не менее, в этой позиции у черных еще была ничья. Нельзя было играть э, g 6 надо было сыграть именно dc 7 Теперь на ход e 4 уже черные меняются, еф4. То есть не дают белым привести вот этот план в исполнение. И уже белым надо быть аккуратными, надо сыграть именно bc5, единственный ход. Черные нападают, cd6 надо закрываться ab4. Ну и на ход d5 белые играют gh2. То есть видите, на ход gh6 уже последует удар hg5, поэтому черным надо жертвовать шашку. FE3 и сыграть E4. Ну и здесь партия очень быстро заканчивается ничей. Даже у черных здесь более приятная позиция, мне кажется, да. Несмотря на отсутствие шашки. Можете убедиться в этом сами. Следующая партия. Белыми играл также Артем. CD4, HG5, GH4, B5, FG3. Обязательные ходы. Ну и в этой позиции я вспомнил прикольный план игры, который мне удалось найти с помощью компьютерной программы Тоша. Как-то я анализировал эту позицию. Cb6, Gf4. Белые нападают. Надо закрываться Gh6. И после естественного хода Bc3 играем именно Dc5. Можно было на... разменяться Bc5 назад, но я предпочитаю играть ход э, Dc5. В чем идея? Ну, самый лучший план игры, конечно, за белых сыграть Hg3 с преимуществом. Ну и черным здесь надо будет играть очень точно. Но иногда соперники играют активно Fe5. Кажется, что очень сильный ход. На самом деле, все-таки он ведет к преимуществу черных. Смотрите, именно так в партии и было. Я играю GF4, наношу контур-удар. И в партии Артем ошибся. То есть он увидел, что нельзя бить на G3 из-за комбинации CB4 и Fe5. Поэтому он побил на G7. Тогда я бью на f6, ну и после боя на g5 бью именно на f4. И выясняется, что эта позиция за белых проигранная. То есть на единственный ход f 2 лучшего не видно, мы размениваемся и затем играем bc5 и меняемся вперед. И видите, друзья, здесь коловая шашка черных f4 очень сильная. То есть у белых не имеет возможности ее разменять, поэтому они очень быстро проигрывают. В партии еще было gf2, fg7. Артем пожертвовал шашку и сыграл cd4. Пытается как-то э, отыграть шашку э, нападением с поля g3. Но я здесь все, все четко парирую угрозы белых. Играю э, dc7, то есть на fg3 уже сыграю cb6 и разменяюсь назад. Ну и шашка у черных остается лишняя. Поэтому в партии Артем сыграл еще b 2 я играю cb6, снова нельзя нападать. Артем играет поэтому bc3. Я играю b7. Ну и здесь уже надо нападать. Черные играют просто bc5. Ну и белым некуда бить. То есть если они бьют вперед, тогда просто бьем на c5. И пробиваем на поле b2 с выигрышем. Если же белые бьют на e5, тогда бьем на e3. Ну и также черные здесь легко побеждают. Тут никаких проблем. Вернемся к положению. После нападения белых FE5 и контур удара черных gf4. Оказывается, в этом положении надо было попадаться на комбинацию. Парадоксальная позиция. Кстати, вот э, я как-то проанализировал эту партию как раз вот после поражения от сильного мастера Яниса Сафина, также э, автора YouTube канала Шашки для всех. Тоже рекомендую, кстати, интересный канал. Я играл белыми, и вот тоже проиграл эту позицию. Я не смею провел комбинацию. Ну и в цветноте я не смог найти э, здесь уравнение. На самом деле здесь белые все-таки могут еще сделать ничего. Надо и меняться hg3. Ну и допустим на ход ab6 уже играть de3. Если черные играют bc7. Белые могут просто сыграть аб2. Здесь есть два плана. В принципе, аб2 и а ед4. ед4 кажется страшный ход. Но здесь все-таки есть ничья. На ход cd6 белые играют gf2. Единственное продолжение. Все остальное проигрывает. Ну и на ход d5 здесь белые все-таки находят спасающий ход. Он единственный, кстати. Надо здесь сыграть dc5. То есть, видите, белые грозят попасть на поле а7. Поэтому Черным приходится бить на более b2. Тогда белые бьют на d4. Ну и партия постепенно заканчивается ничьей. Здесь у белых даже более <сих> приятная позиция. Прошу прощения. Так. Но если белые будут играть естественным образом. Допустим, а b2. Тогда уже чёр... у черных уже здесь большое преимущество. cd6, b3, bc5, gh2. Снова пошли у белых единственные ходы. Ну и на ход fg7. Белые остаются все-таки без шашки, но у них более приятная позиция. Они могут уравнять партию. Играют ЕФ4 и меняются вперед g 4 То есть видите, не дают играть АЖ7 или ДЕ7 из-за простой комбинации cd 4 Но черные здесь могут подкрутить еще и сыграть dc 7 У белых есть два хода. cb 2 и cd 2 Но АЖ5 все ведет к тому же. Оказывается, что cd2 уже здесь проигрывает. То есть черные играют hg7 и удар cd4 не проходит. Потому что черные побьют на c1 и у белых не будет темпа для того, чтобы поймать дамку черных. Поэтому белым приходится играть hg5. Тогда черные меняются назад. Ну и лишняя шашка остается. Здоровая лишняя шашка. Черные побеждают. Но в этой позиции все-таки ход cb2 вел к ничьей. Теперь черным уже надо играть cb6. Ну и на ход HG5, черные играют HG7. И все-таки белые находят спасительную комбинацию. Также переверну вам, чтобы было более удобно найти ее. Белые начинают и делают, проводят ничейную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют CD4. И затем проводят такую комбинацию. Играют d 3 затем BC3. Ну и бьют либо на 7, либо на E7, тут без разницы. И затем успевают занять большую дорогу и достичь ничьей. Вот такая интересная идейка. Ну и последняя партия на сегодня. Я ее играл в турнире недели на Лидравсе с неким э горцем 95. Такой ник. Нам выпала следующая жеребьевка дебюта ED4, FG5, FE3, GF6. Ну и э, позиция на самом деле похожа на третью партию с Артемом. Смотрите. Поэтому я ее и привожу. g4, B5, HG3, цб 6 G4, DC5. Помните партию с Артемом? То есть у Артема была шашка b2 на поле H2. Вот если ее переставить, позиция будет один в 1. Ну и здесь горец также напал FE5. И я также провожу контур удар gf4. Но на самом деле здесь все-таки, наверное, за черных надо было играть E6 с равной игрой. А вот ход gf4 уже такой сомнительный, но после него есть возможность за черных победить. А вот после ED6 уже возможности такой не будет. То есть после gf4 э, горец. Правильно бьет на поле G7. Здесь уже, видите, бить на G3 нельзя. То есть э, в третьей партии надо было попадаться на комбинацию, а здесь все наоборот. То есть здесь уже комбинация выигрывает. Комбинация шахматиста э, э, Александра Петрова как раз. То есть, видите, после комбинации черные следующим ходом нападают F7 и остаются с лишней шашкой. Горец это заметил, и поэтому побил на g7. Я бью на f6. Ну и здесь, в этой позиции, э, все-таки правильно было бить на f4. Но здесь мне не понравился ход белых ab4. Мне бы пришлось побить на a3. Ну на e3, естественно, бить нельзя, потому что белые останутся с лишней шашкой после bc5. То есть затем отъедят шашку e3 и выиграют. Поэтому если черные бьют на a3, белые играют dc5 и бьют на g3. Здесь у белых более приятная позиция, поэтому я не пошел на этот вариант. И в итоге я даже мог вот эту позицию проиграть. Я все-таки побил на e3 и затем сыграл f e5. Бью на f4. И в этой позиции белые могли очень красиво победить. Также. Разверну вот эту позицию, попытайтесь найти интересную идею. Она, кстати, э -э впервые я ее увидел в матче. В финале э играли два международных гроссмейстера. Роман Щукин и Евгений Кондраченко. Евгений, вот, кстати, мог тоже победить Романа с помощью этой идеи. Но он не нашел выигрыш. Интересная задумка. Смотрите. Белая игра g GH2. И затем проводят двойной размен. Cd4 и AB4. То есть затем они строятся ну, на любой ход. Видите, d7 нельзя играть из-за простого fg3. И черные теряют шашку, так как нельзя отходить из-за удара gf4. Ну и белые побеждают. А если черные играют, допустим, FE7, FG7, FG7 также нельзя было из-за этой идеи. Тогда белые играют cd2. Ну и следующим ходом. Нападут на шашку f4 и останутся с лишней шашкой и победят. Вот такая интересная задумка была у белых. Но, к моему счастью, горец 95 не обнаружил ее и мне удалось даже победить. Белые сыграли пассивно. Они сыграли cd2 и сыграли cb4. Я тут же захватываю центр после хода dc7. Ну и белые проиграли bc3. Я побил шашку ЕД2, Б5. Не даем белым пошевелиться на их сильном левом фланге. Но после вынужденного хода же 2 я сыграл ФЖ7. Ну и на ход АБ4 провел удар и выиграл. Вот такие интересные идеи. Сегодня э, хотел вам показать. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить Лукаса и подписываться на канал.